Государственные цели радиокомпании ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Президент посетил среднюю школу в селе Урок Клукского района, а также школу номер 59 в городе Бишкек. Обе школы на сегодняшний день вмещают в себя в 3-4 раза больше учеников, чем было рассчитано по первоначальной проектной смете. Глава государства осмотрел здания, классы, места, выделенные под строительство новых корпусов, ознакомился с их проектами. Он побеседовал с преподавателями и учениками, отметив, что на переполненность школ в Бишкеке и чуйской области большое влияние оказывает внутренние миграции, подчеркнул необходимость скорейшей реализации проектов по строительству дополнительных корпусов. В адрес президента поступает много обращений и жалоб о переполненности школ в Бишкеке-Чуйской области. Сорунбай Джинбеков, ранее посетив несколько школ, ознакомившись с их состоянием, обещал, что средства от борьбы с коррупцией, поступающие на спецсчет, будут направлены на строительство новых школ или дополнительных корпусов. В прошлом году от борьбы с коррупцией в государство были возвращены денежные средства и имущества на сумму более 5 миллиардов сом. Министерство финансов из этих средств направляет необходимую сумму на строительство школ или дополнительных корпусов в Бишкеке и Чуйской области. В будущем средства будут направлены во все регионы республики, где ощущается нехватка средних учебных заведений. В этой школе учатся не только дети из села Урок, но и из ближайших новостроек. Остро стоит необходимость строительства дополнительных корпусов. По словам директора школы номер 59 Маргариты Ситниковой, школа рассчитана на 400 учеников. На сегодня в ней обучается 1112 детей. Среди прочих здесь также обучаются дети, с ограниченными возможностями здоровья. Имеется несколько коррекционных классов. Планируется строительство дополнительного корпуса на 150 мест. Школа была рассчитана на 320 учащихся. Сейчас на данный момент у нас обучается 1910 детей. Обучение у нас идет в старших классах три смены и в начальных классах 4 смены. В связи с тем, что у нас кабинетов всего было 12, нам пришлось его еще на 10 кабинетов поднять, для, для чего мы использовали подвальное помещение. В подвальном помещении у нас тоже в три смены начальная школа сидят и они обучаются, 12 классов сюда заходят. Бишкек должен восстановить свою былую славу зеленого города, отметил глава государства во время закладки капсулы на месте строительства нового парка в южной части столицы. Президент подчеркнул, что Бишкек всегда славился своими зелеными насаждениями, деревьями, красивыми аллеями и чистотой. Во все времена носил звание зеленого города. Главным богатством столицы нашей страны должен быть чистый воздух, хорошая экология. Строительство новых парков, озеленение города являются самыми важными для экологии и жизни горожан. В парке должна быть развитая инфраструктура и необходимые условия для всестороннего отдыха, в том числе активного, сказал президент. Мэр Бишкек Ази Суракматов сделал презентацию проекта строительства будущего парка. Парк, находящийся на пересечении проспекта Айтматова и улиц Масалиева-Токтуналиева, будет разбит на 10, на 10 гектарах земли. Завершение строительных работ запланировано на 31 августа этого года. В этом, в этом году будет два парка, и 12 сферов. Полностью по городу Бишкек будет посажено 10, 10 тысяч деревьев. Будет посажено 10 тысяч и плюсом еще 10 тысяч деревьев за счет гранта, помощи международных организаций. 2 миллиона цветов и 2 миллиона 200 кустарников. Внутренние расходы бюджета будут покрываться за счет внутренних источников. Гранты и кредиты мы направим на проекты развития, заявил премьер-министр в ходе заседания комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Джугур Кукинеша. В ходе заседания глава правительства остановился на важных моментах отчета правительства Кыргызской республики о результатах работы за 2018 год. Он отметил, что в принятом законе о республиканском бюджете на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы также предусмотрено, что гранты и кредиты будут направляться на финансирование проектов развития. Тенденция к сокращению дефицита будет продолжена. Вторым важным моментом, по мнению премьер-министра, является запуск проекта «Безопасный город». Этот проект оставался одним из самых безуспешных инициатив с 2012 года. Сегодня проект заработал. Здесь я хотел бы отметить активную поддержку, которую проявили депутаты Джогурху Кинеша. 13 июня, 3 октября состоялись правительственные часы, 28 ноября правительственные слушания, а 19 декабря обсуждение. То есть мы все осознавали важность этого проекта. Наша общая цель не сбор денежных средств и пополнение бюджета за счет штрафов, а в первую очередь, обеспечение безопасности людей, снижение смертности на дорогах. Через работу этой системы мы ставили цель добиться изменения ситуации на дорогах и повысить ответственность водителей. Сегодня мы добились того, что количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось на 44,4%, а количество нарушений на 37,5%. Эта работа будет продолжена. Предстоят последующие его этапы в регионах страны. В КНБ в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий при вымогательстве 32 тысяч сомов задержан начальник Баткенского лесного хозяйства. Установлено, что он требовал от подчиненных собрать деньги для якобы дальнейшей передачи лицам, осуществляющим аудит предприятия. При проверке выявлены и другие нарушения с его стороны. Фальсифицированы документы по проведенным в 2017-2018 годах закупкам незаконно продано более 14 с половиной тысяч саженцев хвойных деревьев. Присвоены деньги, поступающие от аренды пастбищ лесного хозяйства. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. КНБ пресечена преступная деятельность трансграничной наркогруппировки, которая создала устойчивый канал транспортировки и реализации психотропных веществ в странах Центральной Азии. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержанные распространители на территории республики. Курсант второго курса Академии МВД 2000 года рождения, студент второго курса КНУ имени Чусупа Баласагы, 99 1999 -го года рождения. Так в ходе личного досмотра у одного из задержанных была обнаружена и изъята особо крупная партия психотропного вещества спайс общим весом 1 килограмм 75. Кг. Граммов. Установлено, что указанное вещество предназначалось для сбыта и употребления среди молодежи мелкими партиями. Сумма которой на черном рынке составляет около 3 миллионов сомов. Материалы в рамках досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации поставки психотропных веществ на территорию страны. Рассмотрение заявления адвоката Замирбека Базарбекова в предоставлении учреждения номер один о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам в отношении Садыра Джапарова отложено 30 апреля. Напомним, что приговором Первомайского районного суда столицы от 2 августа 2017 года Садыру Джапарову по части 2 статьи 227 Уголовного кодекса определено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев. Приговором Бишкекского городского суда от 15 сентября 2017 года судебный акт Первомайского районного суда Бишкека оставлен без изменений в свою очередь Верховный суд 13 июня прошлого года вынес постановление об оставлении в силе приговоров суда первой и второй инстанции. Сегодня, 23 апреля, в Верховном суде было начато рассмотрение заявления адвоката Замирбека Базарбекова и представление учреждения номер 1 об изменении квалификации деяний, предусмотрено Уголовным кодексом Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года на соответствующие части статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики. От 1 января 2019 года в отношении Садыра Джапарова. В ходе судебного заседания адвокаты заявили ходатайство об отводе одному из судей судебной коллегии. Суд удовлетворил ходатайство и отложил рассмотрение на 30 апреля 2019 года к 16 часам. Оперативники службы криминальной милиции МВД и УВД Ошской области задержали преступников, занимавшихся зловом банкоматов и кражей денег. По данным МВД, кражи в основном совершались в регионах республики. Первый факт зарегистрирован в Таласской области 12 декабря. Неизвестные украли сейфа Аилы в Таласском районе более 31 тысяч сомов. Также они взломали банкомат, откуда похитили более 800 тысяч сомов. Отметились преступники в Джетеугузском районе, где пытались похитить банкомат. В районе из банкомата похитили более 900 тысяч сомов, а в Оше более полутора миллионов сомов. Два факта зарегистрированы в Нарыне на сумму почти 5 миллионов сомов. По предварительным данным, общий причиненный ущерб составляет более 9 миллионов сомов. В ходе оперативных действий установлено, что участники преступной группы ранее судимые, у них изъято оборудование для проведения взлома. Милиционеры задержали двоих подозреваемых в совершении преступления. В международных аэропортах Манас и Ош внедрена автоматизированная система пограничного контроля и Гейтс – система бесконтактного пропуска и электронные ворота. Отдел информационного обеспечения аппарата правительства напоминает, что данная система позволяет повысить уровень комфорта прилетающих граждан, увеличить пропускную способность воздушных пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски путем исключения контакта пассажира с контролером, улучшить систему учета прибывающих граждан, а также использовать возможности ответственных электронных биометрических паспортов. В 2018 году услугами контроля и Гейтс при въезде в Кыргызстан воспользовалось более 9300 граждан нашей страны владельцев биометрических электронных паспортов образца 2017 года. Запущен портал электронной визы «Е-Виза» e с целью облегчения процедуры получения виз Кыргызской Республики, который позволяет получить краткосрочную визу без посещения загранучреждения. В прошлом году услугами «Е-Виза» e для въезда на территорию республики воспользовалось более 27 27900 иностранных граждан. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом МЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.